мастеревым youtube вот сам тема глушитель вот такой вот красавец появилась такая проблема значит заводится хорошо едет вроде поначалу хорошо но когда газ даешь значит он начинает типа захлебываться двигатель я как и все начал с самого простого то есть разобрал карбюратора за два его почистил жеклеры все эти крутил туда сюда круть верьте верьте круть верьте круть, верь, круть. И холостые добавлял, и что только не делал. Иглу значит это сама переставлял, выше, ниже, вот. Раза три почистил, Нифига не помогло. Ну потом уже дошел до сложного, думаю, надо все-таки разобрать этот самый вот этот вот, глушитель. Значит, какие тут нюансы в этом глушителе? Значит, выпаливать его надо. Лучше всего выпаливать это на улице, значит, там свежий воздух, то все 50-60. Но мне такой возможности не было. И я значит его это сама выпалил дома. В, этот самый, в летней кухне так сказать поставил вентилятор дымище конечно копатище страшное на костре если выпаливать это да и где, его надо часа три не меньше значит нюансы здесь какие его правильно надо ставить значит так поставить или так поставить здесь это очень важно потому что скопление вот этого масла там оно значит это само там туда стекает сюда стекает и я буду значит молча вы тут смотрите куда его переворачиваю туда-сюда наглядности мы его взвесим перед тем как выпаливать и потом после того как мы выпалили вот там уже будет виден результат Нифига себе, как оно еще ездило. Такое тяжелое, блин. Краской на азбу... Глушителя. Вот такой вот. Значит, красил и раньше олифа и плюс серебрянка. Вот, но ну, как мне подсказали, и я попробовал лучше второй метод, который я сейчас и покажу. Серебрянка. Жидкое стекло. Колене лучше. буквально 10 минут прошло уже не липнет Лифа тоже нормально но вот этот метод лучше вот тут чуток так и так сделаем до конца его кажется художественным произведением вот у меня еще есть бутра вот такая вот бронзовая вот, но я не буду показывать как это все делается тут понятно тоже, то же самое если система жидкое стекло разбавляем и все это дело подкрашиваем ловя сушки жид, приносить жидким стеклом значит 70 градусов часов 7 вот потом значит его нагревают до 300 градусов вот и он потом твердеет что значит его не берет ни бензин никакие растворители. Вот, ну в натуральном виде, значит, как я, значит, делаю. Покрасил это все дело на солнышко, поставил его, оно прогрелось там 70 градусов есть, потому что лето. Вот потом поставил его на следующий день уже ставлю после прогрева на скутер. Вот он нагревается самостоятельно, крыться. И это дело все кастинеет. Ничем оно потом не берется. Всем спасибо за внимание. Если кому-то помог, значит, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, где я буду показывать вот такие вот не затейливики. Всем всего!